Фильм выпущен при поддержке интернет-портала www.myhit.org. Майхит. Номер один среди онлайн-кинотеатров. Кто-нибудь! Кто-нибудь! Помогите! Мой жене нужна помощь? Кто-нибудь, помогите? Я не хочу умирать, моя жена. Три часа до смерти озвучивал хихикающий доктор. это было праведно. Как мои волосы? Да, там полный беспорядок, правда? Они не узнают, что мы только что сделали. Думаю так. А может и слышали? Мы были не такими уж громкими. Мы должны вернуться обратно. Я не хочу идти домой. Здесь так хорошо. Теперь ты хочешь жить в лесу? Будем как Тардан и Джейн? <связать> да. Знаешь, что было бы еще лучше? Что? Если бы Стью здесь не было? Это грубо. Но он ненавидит меня. А я ненавижу его. Он не так уж и плох. Я здесь только из-за Джо. Только из-за да? Джо? А из-за кого еще? А, из-за тебя Она точно. Говорит. Придурок. Просто я не видел Джо, когда он был в армии. А -а -а, да ты запал на него. Я не запал на него. Да, запал. Нет. Это называешь это отдыхом? Бро, для меня это отдых. Знаешь, мама всегда говорила, убегать от своих проблем это не выход. Ты вообще собираешься рассказать правду Майке или Соне? Тебя она вообще волнует? Конечно волнует. Что за вопрос? Да, я собираюсь ей рассказать. Я лишь жду подходящего времени. Я не хочу сводить ее с ума, пока не узнаю ее немного получше. Не то, чтобы я переживал из-за этого дурака. Но ты собираешься рассказать Майке? Да, я собираюсь рассказать ему. Я расскажу ему сегодня. Дело у меня должение, ничего не говори ему, пока я сам это не сделаю. Да пофиг. Придурок. Okay? Он в порядке? Yeah. Да. Okay? А ты в порядке? Yeah. Да. Да, yeah. да. Yeah. Yeah. Yeah. Нет. Yeah. Я не знаю. Что такое? Mm -hmm. Я mm -hmm. не знаю. Я просто хочу немного повеселиться. Я в последнее It время так напряжен. Это и было типа веселье. Yeah. Да, да, yeah. типа... Он может быть еще тем засранцем. Не позволяй ему унижать тебя. Слушай, ты же знаешь, что был в армии. Да. Хорошо, я должен тебе кое-что об этом рассказать. Слушай, тебе не обязательно об этом рассказывать сейчас. Мы же в поездке, мы должны отдыхать, а не напрягаться. Что это было? Наверное, Майки и Кали. Майки! Майки! Приятель, hey, hey, это ты? Ребята, выходите. О, господи. Как смешно. Ребята, мы все забрали. Да, наконец-то. Но не благодаря тебе. Что-то, да я сделал. Ты имел в виду кого-то? Так, поехали. А чем вы там занимались? Мы уезжаем. Тил, поехали. Фильм выпущен при поддержке интернет-портала www.myhit.org. MyHit – My это не только вкусные пельмени, но и огромный онлайн-кинотеатр, в котором каждый найдет кино на свой вкус. MyHit – номер один среди онлайн-кинотеатров. Рядом должна быть заправка. Что ж, мы в жопе мира, так что, Джо, используй свои навыки. Да. Ты все? Да. И? И что? Что между вами двумя происходит? Ты с ним уже две недели? Ничего. Просто этого, брат, маменькин сынок. Что насчет тебя и майки? Вы уже... Что? Я не распускаю язык. А я и не говорила о языке. Две недели без телефона, это невыносимо. Не все так плохо. Ага, замолчи. Ты так же думаешь. Да, не очень его не хватает. Мы потерялись? Да. Мы не потерялись, Сью. У нас guess. просто закончился бензин. У нас не закончился бензин, но скоро закончится. Oh, Отличная работа, job. братишка. So так, какой план? Ребята, oh, мы потерялись, и uh, у нас uh, закончится uh, бензин. What? Что? Мы не потерялись, right. ясно. Right, и нам нужен yes. бензин. Uh, Насколько его еще enough? хватит? На пару миль, если нам повезет. Мы oh, have... здесь. Да, возле. Почему бы нам не поехать сюда? Похоже, там есть что-то или кто-то. Может, фермы? Ну, я не вижу других вариантов, так что... Да. Хорошо, поехали. И снова в дорогу. Бро, извини за дерьмовую поездку. Я старался. Почему ты извиняешься, Майки? Можешь не лезть не в свое дело. А ты можешь не портить нашу поездку, Майки? Прекрати. Что? Это маленькое дерьмо портит всем настроение. Майк, прошу. Ладно. Похрен. Ты все еще винишь себя в смерти Шерри? Да. И она наша мама. Она была и твоей мамой. Ты сбежал, когда действительно был нужен ей. Ты даже не видел ее, когда ей было совсем плохо. Я же говорила, маменькин сынок. Я не знал, что она была больна. Что я должен сейчас сказать, по-твоему? Ничего. Она уже умерла. И да, я любил свою маму. Она просто пошутила. Джо, ты уже рассказал вам? Тью, прошу. Что? Извините, что прервал эту семейную ссору, но нам здесь и так достаточно. Мы в отпуске. Ты прав, ты прав. Извините за это. Что это? Я никого здесь не вижу. Вау, это кровь? Ничего не трогай. Они сказали кровь? Что? Эй! Заткнись! Что? Может, кому-то нужна помощь? Похоже, здесь была драка. Эй, в этой машине должен быть бензин. И что ты будешь делать? Отсасывать через трубочку? Ты уже оставил свои отпечатки. Это место преступления. Я не хочу проблем. Расслабься. Мы сейчас поедем. Нет, мы не можем так все оставить, как будто ничего не случилось. О чем ты говоришь? Ничего не случилось. Мы уезжаем. Нет, он прав. Да, поехали. Нет, Стью прав. Да? Да. Как только мы найдем телефон, мы позвоним в полицию. Вы сумасшедшие. Ладно, поехали. Спасибо, Джо. Что происходит? Мы сматываемся отсюда. Кто-нибудь пострадал? Именно поэтому нам нужен телефон. На моей обуви кровь. Ты идиот! У меня есть еще одни. Избавься от них. Джо, как ты думаешь, что случилось? Я не знаю. Ничего там не случилось. Забыли то, что видели. Это трудно забыть. Это было очень странно. Что если кто-то погиб? Ты вообще думал об этом? Ты видел тело? Нет, но я видел кровь. Да, но ты ведь не видел тело. Так что ничего не случилось. Майк, успокойся. Я спокоен. Я просто немного нервничаю. Да, ты очень спокойно выглядишь. Разве это не странно, что мы еще не увидели ни одной машины на дороге, несмотря на то, что мы в паре часов от города? Да, это жутковато. Все будет хорошо. Мы заправимся и поедем домой. Да, такой план. Hey, Ферма. Серьезно? Yeah, да, посмотри. Что ж, я был прав. Он был прав. Не нужно удивляться. У них должен быть телефон. Мы приехали сюда только за бензином, и затем поедем обратно. Что если кто-то пострадал? Да, безусловно, кто-то пострадал, но... Поэтому мы и должны помочь. Мы позвоним в полицию. Хорошо. Ваше право. Пойду посмотрю, есть ли у них бензин. Вы, ребята, останьтесь здесь. Я пойду с тобой. Я разберусь, Тью. Оставайся здесь. Еще одна отличная идея. Слушайте, мы возьмем немного бензина. Я позвоню в полицию. А вы, ребята, постарайтесь не убить друг друга. Кто-нибудь есть дома? Стил, в чем твоя проблема? Почему бы тебе не дать брату отдохнуть? Ты совсем его не знаешь. О чем ты говоришь? Называешь себя его лучшим другом? Да. Yeah, yeah. Тогда Then ты, наверное, должен знать, that. что он дезертир. Кто такой дезертир? Ты все это выдумал? Ты любишь распространять дерьмо. Никаких мобильников в жопе мира. Мой брат Трус, Майки. Ключи свой куриный мозг. Если бы ты не был братом Джо, я бы надрал тебе задницу. Эй! Тупая шутка. Ктью, ты Стю, куда? Пусть идет. Джо... Урод. Джо возвращается. Ктью! Ты куда? Куда он идет? Я не знаю. Ты просто психанул. Он тут еще мудак. Что это за тема с Почему ты не рассказал мне? Я тебе все рассказываю. Ты прав, Майки. Мне жаль. Слушай, нам некогда об этом говорить. Есть проблемы и похуже. Какие проблемы? Там что-то случилось. Там повсюду следы крови, окна заколочены. Что бы там ни случилось, это плохо. Там кто-нибудь есть? Я никого не увидел, но я нашел телефон. Так что я, наверное, позвоню в полицию. Что? Нет, мы возьмем бензин и уедем. Там заперто. Слушай, я должен это сделать. Вы думаете, тот брошенный автомобиль имеет к этому какое-то отношение? Да, наверное. Я с Майки. Я думаю, мы должны просто уехать. Это место меня пугает. Ладно. Майки, я пойду позвоню. А ты найди что-то, что можно срезать замок. Хорошо. Но потом ты все объяснишь. Когда будем ехать? Могу я отойти поговорить с тобой? Да. Поспеши. Вы оставите меня здесь? Все будет хорошо. Я скоро вернусь. Где лошади? So так, that, ты это хотел рассказать мне? Yeah. Да. So, Прости. Нет, не said, извиняйся, just... просто... Я здесь из-за тебя. Мы можем поговорить об этом? Спасибо. Well, Слушай, когда мы вернемся домой, up, я все исправлю. Honest. Обещаю. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Да? Да. Ловлю тебя на, на слове. Спеши, давай убираться от тебя Хорошо Стил, вернись в машину yeah, Да, уже иду Это 911. Hello, Здравствуйте, мам. Извините, мы не можем вам помочь. В смысле? Что ж, мы ничего не можем сделать. Мне жаль. Оставайтесь внутри и заколотите окна. Я хочу домой. Почему они оставили нас здесь? Нам нужен бензин, Кайли. Подождите. О чем вы говорите? Вы не знаете? Нет. Послушайте, я стараюсь ответить, но как можно больше звонков. Помочь людям. Помочь людям? Мэм? Так, для начала успокойтесь. Можете объяснить мне, что происходит? Происходит что-то плохое. Все мертвы. Где Стю? Мы должны уехать. У меня плохое предчувствие. Ты должна успокоиться. Не переживай. Довольно трудно не переживать. Хотя бы постарайся. Я на ферме с друзьями. Зайдите внутрь, закройте дверь, забейте окна. Что если убийца где-то там? Прекрати. Если вы и ваши друзья были укушены, вы должны запереть их или... Или что? Или вы должны выстрелить им в голову? У нас есть периметр. Подождите, это безумие. Открыть огонь! выведите тихо отсюда мэм. мэм мэм господи Иисусе, какого хрена Hello? эй Думаю, там кто-то есть. Ребята, вы должны это увидеть. Эй! О, господи. Ребята, сюда. Кажется, она ранена. Сюда. Что он сказал? О, господи. Мэм, я помогу вам. Вот, черт. Что случилось? Его укусили? Он оттекает кровью. Что мне делать? Тью, Тью, Ты позвонил 911. Джо, ты позвонил? Что? Нет, копы. Копы не приедут. Что? Как это копы не приедут? Что происходит? Почему они не приедут? Что это за хрень? Заткнись! Что за... кто-то идет. О, Господи. Господи Иисусе. Он мертв. О, Господи. Помогите нам. Мой брат мертв. Мне так жаль. Нет. Это все моя вина. С этими людьми. Что-то не так. Джо. О, Господи. Кайли. Идем, идем, держись подальше от них. Осторожно, Кайли! Майки, проведите помощь. Бегом, Майки, бежим на счет три. Ты первый. Нет, мы делаем это одновременно. Джо, беги, Джо. О господи! Майки! Давай! Ну же! Ну же! Быстрее! Быстрее! Быстрее! Что с ним? Я не знаю. Я думал он мертв. Он не дышал. Я не знаю. Почему окна заколочены? Майки, ты в порядке? Майки, ты в порядке, приятель. Да, да. Я просто толкнул тью. И порезал руку, а его зубы. Ты уверен? Да, да, это просто Сарапина. Я хочу домой. Да, я знаю. Все будет хорошо. Что мы будем делать? Мы будем сидеть здесь? Что, если он попадет внутрь? Джо? Джо? Джо, мне очень жаль твоего брата. Мне очень жаль, но мы должны что-то делать. Мы должны что-то придумать. Девочки напуганы. Я напуган, Джо. Джо, скажи что-нибудь. Джо, телефонный звонок, который я сделал ранее. Да, да, я снова позвоню. Нет, нет, они не смогут нам помочь. Почему они не смогут? Они... Я не знаю. Что-то случилось. Что-то случилось. Люди повсюду умирают. Повсюду. И они сказали оставаться внутри дома. Я не знаю. Звонок оборвался. Что? Здесь так много крови. Майки, там что-то было. Вон там. Нет, нет, я слышал что-то Клянусь богом, как его черта происходит Что это за хрень? Какой план, Джо? Какой план? Я не знаю, у меня нет плана Что мы будем делать? Я не знаю, они сказали заколотить окна я понятия не имею. Что мы будем с этим делать? Мы не можем оставаться здесь с ним. Мы не можем выйти на улицу к Стию. О, Господи. Кто-то приехал. Это может быть выход. У них, наверное, та же проблема. Бензин? Да. Но ну, может и нет. Где ты? Чёрт. Майки, ты в порядке? Yeah, yeah, да, a... да. Просто just... чешется. Джо, мы должны помочь им. Я выйду way. туда. Я отвлеку его. Я пойду. Пойду. Я быстрее quick. тебя. Это плохая идея. Но he's он, my, мой брат. Он моя ответственность. Yeah. Yeah. Будь осторожен. Cool. Хорошо. Вернее, в целом и невредимым. Хорошо. Ребята, он еще здесь! Не трогайте его, хорошо? Да, не думаю, что это проблема. Он слишком медленный. О, господи! Я скоро вернусь. Хорошо? Ладно. Три, два, один. Вперед! Ребята, ребята, давайте быстрее, быстрее. Идите, идите. Давай, давай, давай. Заходите в дом. Вперед, вперед, вперед. Идите. В порядке спасибо спасибо я в порядке один из быстрых укусил меня они сильно кусаются Вы понятия не имеете, через что мы прошли. Похоже, вы укрепились. Так уже было, когда мы приехали. Что происходит? Откуда вы приехали? Мы жили в палатках последние две недели. Что это было? Майки, сюда. Выпустили одного из них? Мы не пускали никого. Он уже был здесь, когда мы пришли. Пистолет. У меня пистолета. два пистолета. Майки. Джо уже должен был вернуться. Да, я знаю. Черт! Мы должны пойти помочь ему. Нет, нет, нет, оставайтесь здесь. Я пойду. Там не только он один. Думаю, мы должны time. остаться где безопаснее. Нет. Я so. не сказал бы. Well, Почему мы so. не в безопасности? What, Держи. Знаешь, как пользоваться оружием? Да. Если хочешь помочь своему приятелю, тебе он понадобится. Не переживай, девочки под защитой. Может, ты останешься? Там небезопасно. Я должен пойти. Он сделал бы то же самое для нас. Нет, я пойду с тобой. Ты не можешь. Пожалуйста. Это слишком опасно. Нет, будь осторожен. Сядь, Ребекка. Ладно. Где вы были? Мы приехали из города. Где в чем началось? Где в началось? Это повсюду. Все прохожие такие. Все, Эй, Чил. Мне жалко. Джо, Джо, Джо, помоги мне. Твою мать, черт, господи, Тью! Вы правда ничего не знаете? Нет, мы правда ничего не знаем. Какой гонор. Майкель, приятель. Ну же, мы должны идти. Давай, давай, давай. Ты сможешь. Господи Иисусе. Вот так. Вот так. Давай, ты сможешь. Почему это происходит? Я не знаю, почему. Я знаю лишь что не и Почему некоторые медленные? Тут был очень медленным. О, ты мне нравишься? Гарри, пожалуйста, не обижай ее. Закрой свой рот. Эй! О, Господи! Ты должен продолжать идти. Ну же, продолжай идти. Давай, давай. Ну же, ты сможешь. Ты сможешь. Давай. Мы должны идти Мы должны идти Давай, давай, давай Еще немного Иди сюда Мы сделаем это Продолжай идти, вот так Иди, иди Отпусти меня, твою мать Давай, рыбака все хорошо, девочки. Гарри, пожалуйста, отпусти мои волосы. Когда ребята вернутся, ты пожалеешь об этом. Они уже мертвы. Думаете, тот пистолет был настоящим? Ну же, ты справишься. Давай. Дыши. Спокойно, спокойно. Кто дал тебе это? Кто, Кто тебе, это тебе это дал? Твой друг не слишком умный. Те ублюдки на улице. Они съедят каждого из нас. Ты придурок. Соня, тише. Хорошая девочка. Ты должна слушать свою красивую подругу. Ты грядная свинья. Слушай сюда, сука. Я вынесу тебе мозги прямо на эту стену. Нет, прошу. Зачем ты делаешь это, хорошая девочка? Будет жаль стрелять в тебя. Нет. Пожалуйста, умоляй тебя, перестань убивать людей. Просто убей меня! Я больше не хочу жить! Стреляй в меня! Помогите! Закройте ворота! Посмотри на меня, Майки. Майки. Посмотри на меня. Посмотри мне в глаза. Вот так. Вот так. Слушай меня. Мы должны идти. Прямо сейчас. Хорошо? Давай. Вставай. Давай. Ну же, Майки. Черт, он мертв, я не знаю. Он мертв. Все хорошо, Ребека. Он больше не обидит тебя. О господи. Ты ублюдок. Почему это происходит? Он мертв. Иди к черту, придурок. Все хорошо. Все хорошо. Он убил так много людей. Он больше никому не навредит. Все кончено. Давай. Давай. Ты только что убил человека. Мне пришлось, Кайли. Он бы вас убил. Он такой. Что мы теперь будем делать? Будем ждать, когда вернутся парни. Что если они не вернутся? Кали, не думай об этом. Они вернутся. Все плохо. У нас должен быть позитивный настрой. Все хорошо. Все кончено. Что произошло? Там был взрыв. Где? Точно, не знаю, я слышал его. И потом этот ублюдок затащил меня в трейлер и увез оттуда. Потом я видела очень много мертвых людей. Черт, черт, черт! Он пошевелился. Что? О, господи. О, господи. Я видела. Он был мертв. У него не было пульса. Это невозможно. Я убил его. Этого не может быть. Как? Это возможно? О, господи. Он не мертв. Он убьет нас. Нет. Кайли, иди сюда, бегом. Соня, Хайли, мы должны убираться отсюда Вот черт! Бжо! Господи, Джо, вниз, вниз Помоги мне. Мне жаль. Мне жаль. Я сейчас вернусь. Я позову на помощь. Не бросай меня. Нет, я позову помощь. Я скоро вернусь. Черт возьми. Черт возьми. Почему бы тебе не положить пистолет? Тихо и спокойно. Давай. А теперь иди туда. Подожди секунду. Ты только что убил последнего из моей семьи. Погоди, погоди. Это мой дом. Ты пришел в мой дом. Мне всего лишь нужно было держать их внутри. Кого держать? Их? Ты выпустил мою семью. Становись на колени. Подожди секунду, убери ружье. Я лишь хотел взять бензин и уйти. Вот и все. Посмотри на это. Все испорчено. Все. Слушай. Слушай. слушай. Я всех потерял. Мне жаль, что ты всех потерял. Я тоже всех потерял. Каждого из них. Я хороший человек. Все так говорят. Я любил свою семью. Послушай меня. Мы с тобой можем пережить это. Как такое могло произойти? Ты не обязан это делать. Опусти пушку. Они сказали заколотить окна. Кем бы они не были, они мертвы. Они мертвы. Они мертвы. Да, я видел, как они мертвы. А потом они возвращаются и разрывают, они... и разрывают вашу семью на части. Нет, нет, я не об этом. Там, Там дальше стоит машина. Там притягнута девушка. В... Ближе к делу. Та девушка укусила моего брата. Чуть позже я увидел ее. Я ничего с ней не делал. Но она была мертва. Полностью мертва. Полностью мертва у них есть срок годности они умирают умирают поэтому они так сказали заколотить окна держать семьи внутри твоя семья хочет чтобы ты справился с этим откуда тебе знать чего хочет моя семья просто отпусти меня я уйду отпустить тебя ты никуда не пойдешь никуда не пойдешь это ты сделал ты это сделал но твоя семья уже была такой они были они были, они были одни из них Поэтому я должен убить себя, после того, как разберусь с тобой. Нет! Я клянусь тебе! Я клянусь! Я клянусь тебе! Открывай рот! Нет! Открывай рот! Нет! Я не смог. Не дай мне превратиться в них. Помоги мне. Если тебя укусили, все кончено. Ты знаешь, что делать. Давай. Ты должен мне. Ты должен Ты делать это. это. Давай. Сделай это. Ты должен делать это сделай это сделай это мне жаль сделай это сделай это Слушай, когда мы вернемся домой, я все исправлю. Да? Да. Ловлю тебя на слове. Ты сбежал, когда действительно был нужен ей. Ты даже не видел ее, когда ей было совсем плохо. Вы оставите меня здесь, я пойду. Я быстрее тебя. Но он, мой брат, он моя ответственность. Ты это сделал! Ты это сделал! Мой брат трус, Майки, прости. Меня зовут Джо. Я Сэнди. Это Элли. Она так напугана. И я тоже. Она потеряла своего отца. Что происходит? Я не знаю. Вы в порядке? Нет. Вам сейчас нужно спрятаться. Они а не повсюду повсюду. Негде прятаться. Ты один? Уже да. Как ты? Как я до сих Да. Послушайте, у меня есть машина. Мы можем уехать отсюда. Здесь небезопасно. Вы должны поехать со мной. Черт. Заходите. Быстро, быстро. Сюда. Живей, живей, быстро. Не смотри на это. Слушай меня. Вы останетесь здесь. Оставайтесь вне поля сгорения. Я выбегу отсюда. Отгоню их. Вот для того, как я уйду, подождите минуту, а затем бегите к моей машине. А как же ты? Вы подберете меня на обратном пути. А если мы тебя не найдем, ты можешь ехать. Что? Как это? Ты должна спасти... Ты должна спасти свою дочь! Пожалуйста, не оставляй нас! Ты знаешь, когда вам нужно бежать, да? Защити свою дочь! Ублюдки. Три часа до смерти озвучивал хихикающий доктор. Продолжение после титров. Должно быть это был взрыв, который мы слышали. Мне холодно. Кроме этого, здесь поблизости больше нет укрытия. Мы не можем пойти туда. Мы должны пойти туда. Мы должны попасть внутрь. Я не знаю. Успокой его. Я стараюсь. Мы должны попасть внутрь. Мы здесь как на ладони. Я пойду первый. Держитесь рядом. Без единого звука. готовьтесь вставай вставай готовы вперед вперед Господи. Так, слушайте, я пойду поищу лекарства. Оставайтесь здесь. Если что-то двинется, стреляй. Хорошо. Я скоро вернусь. Дони поможет нам. Хорошо. Дони. Дони. Дони. О, Дони.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 You wouldn't fly so close if you had but the wings and the tide Cause we both lie and we both steal And we both spend the night